Давайте продолжим. Итак, здесь мы выписали уравнение суммы моментов относительно оси Z. Давайте в обратном порядке пойдем. Вот здесь чуть выше мы выписали уравнение суммы моментов относительно оси Y. То есть, оно у нас равняется минус 60 минус 60 синус альфа плюс 60... Косинус альфа делить на тангенс бета умножить на rc. Что там у нас было? Синус бета. Плюс 60 пополам на синус альфа умножить на g равняется нулю. У нас чуть выше было выписано уравнение моментов. Вот оно относительно оси x. То есть, давайте мы запишем сумма моментов относительно оси X равняется 100 на Zb плюс 100рс синус 100 на Zb плюс 100 на rc синус бета. Минус 60 на косинус альфа на 2. И далее минус 50 умножить на 1. И у нас было три уравнения от проекции относительно... Сумма проекции относительно всех осей. На все оси. ха плюс xB минус RC косинус бета. Сумма проекции на ось X, XA плюс XB минус RC косинус бета равно нулю. Далее у нас было, но ну, уже готовое уравнение y A равно минус P. Мы его уже решили. То есть сумма проекции на оси Y равняется y А плюс P равно нулю. И ZA плюс ZB плюс RC синус бета минус G. И ZA плюс ZB минус или плюс там по-моему RC синус бета минус G равно нулю. Вот мы получили систему уравнений равновесия. Это система из шести уравнений с шестью неизвестными. Напомним неизвестные. Раз XB, два RC. Здесь новых неизвестных нету. Вот три неизвестные. RC мы считали. Четыре неизвестные. XB мы считали. Пять неизвестное И далее, что у нас ZA мы считали? Нет, шесть неизвестных. ZB у нас было. RC Вот у нас шесть неизвестных, которые требуется найти. Эта система, как вы знаете, при определенных условиях, из, как вы знаете, из линейной алгебры, решается. В данном случае ее решение можно искать в различном виде. Но ну, давайте, чтобы закончить это решение до конца, как я делаю всегда в таких случаях. То есть, я показываю, как у вас будет проходить это решение, сколько оно примерно займет времени. Давайте мы его доведем до конца. Соответственно, давайте перепишем. Что это будет, значит? Минус 100XB плюс косинус бета, это у нас будет косинус 60, правильно? То есть, 1 вторая плюс 50RC плюс синус 30, это тоже 1 вторая, значит, это у нас будет, давайте свободные члены сразу переносить направо, значит, это будет минус 60 умножить на 1 вторую на 2, это будет минус 60. Хорошо. Переписали первое уравнение. Теперь здесь давайте поработаем. 60 на синус альфа это будет минус 30. То есть здесь у нас... Ну, давайте пока здесь 30. Далее. Косинус альфа на тангенс бета. Но тангенс бета, косинус альфа это у нас 30. То есть здесь написано косинус 30. Умножить на косинус 60. Делить на синус 60. Но косинус 60... Э, синус 60 и косинус 30. Это одно и то же число. Поэтому остается только косинус 60. Он равен чему? 1 второй. То есть тоже получается плюс 30. То есть 30 плюс 30 будет 60. Со знаком минус. Минус 60. Ну и здесь синус. У нас чего будет? Синус 60. То есть минус 60 умножить на корень из 3 на 2. Минус 60 умножить... Минус 30 умножить на корень из 3 rc. давайте напишем. Это мы закончили вот с этим одночленом. И здесь у нас что будет? 30 умножить на синус 31 вторая умножить на G у нас равно, давайте чтобы мы не ошиблись арифметически, еще раз посмотрим данные. G у нас 1. То есть это у нас 30 умножить на 1 вторую 15 умножить на 1. И здесь со знаком плюс, значит перенесем со знаком минус. Равняется Минус 15. Далее. У нас получится вот это уравнение. 100 ZB. 100 ZB. Плюс. Да, тут у нас что? Синус. Бета это синус. 60 это корень из 3 на 2. То есть 50 плюс... 50 умножить на корень из 3 rc. И минус 60 косинус 30. Это у нас корень из 3 на 2. То есть 60 корень из 3. Переносим на, направо 60 корень из 3. Плюс 50. Далее вот это уравнение. Здесь у нас все три неизвестных. То есть xa плюс xb. Минус RC косинус 60, это у нас 1 вторая. Минус 1 вторая rc равняется нулю. Здесь у нас y А равняется минус 2. П у нас минус 2. П у, у нас минус 2, ведь да, правильно p2, то есть минус 2 получается. ZA и далее у нас что? ZA плюс ZB плюс RC синус 60 это корень из трех на 2. RC равняется g с плюсом это будет 1. Вот наша система уравнений. Вот повторяю, здесь мы сразу находим а. Вот здесь я пропустил, у нас есть еще одно уравнение. Давайте посмотрим все-таки правильно оно. Или я опять что-то пропустил Rc и сумму моментов относительно оси Y. Вот мы здесь ее писали. Ну, все правильно относительно P. Да, то есть уравнение с одним неизвестным. То есть отсюда мы сразу тоже находим RC. Отсюда мы находим, что Rc равняется минус на минус дает плюс. То есть пятнадцать тридцатых на корень из трех. Или это будет 1 вторая на корень. Из трех это будет, ну давайте вычислим сразу 0,5 делить на три корень равняется 0,289 0,289 кило ньютон 0,289 кило ньютон хорошо далее мы находим, этого уже две величины. y_a и RC известные. Смотрим, что мы можем дальше. Ну вот сюда подставляя RC мы находим XB. Сюда подставляю RC мы находим ZB. И это радует. Давайте так и сделаем. Соответственно, то есть мы можем решить эту систему даже без применения математических пакетов программ. То есть минус 100 XB. Плюс, ну точнее, давайте сразу же. Равняется минус 60, минус 50 умножить на 0,289. Итого у нас минус 100xb равняется... Значит так, это вот мы все умножаем на 50. Это все равняется 14,434. Минус 60... Минус 14, 434. Да, то есть это равняется минус 74 и 434. Отсюда XB равняется минус на минус плюс, то есть будет 0,744 кН. Это еще одно неизвестное, это второе это было, это третье. Теперь подставляем rc в третье уравнение. И мы получаем, соответственно, 100 Zb равняется 60 умножить на корень из 3 плюс 50 минус 50 умножить на корень из трех умножить на 0,289. Это равняется. Давайте корень из трех вынесем и оставим внутри. Такую операцию 60 минус 50 на 0,289. Мы уже вычисляли. 14,434 минус плюс, то есть 50. Вот это слагаемое. Итого у нас что будет? 60 минус 14,434. Это будет корень из трех умножить на 55 и... Сколько это будет? 566, скорее всего, плюс 50. Ну, давайте вот это мы вычислим. Давайте на всякий проверим, потому что уже вечер. Мозги и не очень-то работали до этого. А сейчас вообще перестают. 14 умножить 434 равняется. Вот видите, уже хорошо, как я здорово это все вычислил, кроме первой цифры. Итак, сорок пять умножить на корень из трех. Это равняется семьдесят восемь. Девятьсот двадцать Ну, мало ли группается? Семьдесят восемь девятьсот двадцать плюс 50. И это будет равняться сто двадцать девятьсот двадцать Но давайте и это проверим на всякий. Плюс. 50, равняется 128 922 Ну правда я там плохо округлил надо будет 923 написать Итак, вот наш еще одно число дается близко по крайней мере то есть наше ZB равняется 128 делить на 100 то есть 1,289 кН это наша уже четвертая величина Дальше что мы использовали? Повторяю, мы использовали вот это уравнение, мы использовали вот это уравнение, вот это уравнение, мы использовали вот это уравнение. Нашли 4 в вуна, осталось вот эти два уравнения. Посмотрим, какое из них использовать в первую очередь. А собственно говоря, уже не важно, потому что у нас есть и XB, мы можем подставить сюда найти XA и RC у нас тоже. И напоминаю, у нас уже есть вот ZB, можем подставить сюда и найти ZA. Поэтому давайте мы это дело закончим. Вычисление. Здесь мы получим, что xA равняется минус xB, то есть минус 0,744, плюс rC у нас, что там было, 0,289 лам. Это будет равняться, правильно, да, 0,289. Ну давайте, сейчас я тем более не буду доверять себе. Так, 289 пополам. Плюс. 0, ну нет, а зачем мне плюс? 744 Плюс 0, 144, 5. Давайте я заново, значит, это будет, значит, нет минус семь четыре четыре плюс ноль один четыре четыре пять равняется минус ноль ох ты минус ноль шесть короче равняется минус ноль шесть еще один ответ и у нас ответ еще один это что Z B у нас есть значит из последнего уравнения находим Z A ZA равняется минус ZB, то есть минус 1,289 минус корень из трех пополам на 0,289 и плюс вот этот 1. И что это у нас будет равняться? Так, 0,289 пополам это у нас 0,145, то есть это будет давайте вычислять Значит, не так шустро. 1,4, 4, 4, 5 умножить на 3. Корень равняется. Это значит у нас с плюсом. Да? Значит, плюс 1,289 и минус 1. Равняется 0,539 с минусом. Минус 0,530. 9. Ну что ж, вычисления закончены. А закончим мы это решение, наверное, в следующем фрагменте.